Мой брательник жил в Париже, Видел башню Эйфелёву, Ничего, что в маму рыжий. И в Париже рыжим клёво рисовал. Он на Монмартре парижан, Анфазы в профиль по-французски Лихо шпарил, подводил. Акцент московский, а культура французская, так похожа на русскую. Вновь поет тихим голосом Шансонье ознавур. Про любовь, да про что же еще? Поливает асфальт дождем и по лужам Парижа, брат. Из пяти иммигрант Мой брательник Из Парижа Приезжал Да ненадолго Говорил Париж мне ближе Он культурней И духовней Парижанки Эх, все стройняшки Это не то, что Наши бабы пишет маслом и гуашью Жизнь Парижа На Монмартре А культура французская Так похожа на русскую Вновь поет тихим голосом шансанье Азнавур Про любовь, да про что ж еще Поливает асфальт дождем и по лужам Парижа, брат, Без пяти иммигрант. Через двадцать лет вернулся, Показал двух дочек милых. Не бельмес, а не по-русски, пилят день и ночь на скрипке. Обе рыжие, как братец. Пудрят щечки от веснушек, В генах все перемешалось, В них добавилась французских, А культура французская Не похожа на русскую, Не поет о любви давно, Шансанье ознавур. Жизнь прошла, как в немом кино, Поливает асфальт дождем И идет по Москве мой брат Ничего не вернешь назад